Друзья, всем привет! Сегодня у меня был очень тяжелый день, хочу приготовить что-нибудь вкусное и сытное. Сегодня мы запечем дораду. В общем, что нам понадобится для этого блюда? Так, Нам понадобится 2 дорада, примерно одна весит у меня 600-700 граммов. Нам понадобится 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, немного веточек тимьяна, Примерно 300 грамм отварного картофеля, 300 грамм томатов черри, 300 грамм запеченного перца и порядка 100 миллиграмм белого вина. Берем рыбку, удаляем плавники. Далее нам нужно сделать глубокие надрезы. Надрезаем и с другой стороны тоже. Далее берем 2 гастроемкости, Выкладываем в нашу гастроемкость пергамент. Все хорошенько солим и перчим нашу рыбку. Добавляем пару веточек тимьяна внутри рыбки. Если у вас нету тимьяна, можете добавить любые травы. К примеру, можете добавить розмарин. Далее берем 2 зубчика чеснока и добавляем внутрь рыбки. Далее берем лук и режем крупными кольцами. Измельчем два зубчика чеснока. И выкладываем вокруг рыбки. Все должно быть красивенько. Далее берем томаты черри и режем пополам. Но если у вас нету томатов черри вы можете взять обычные томаты и закидываем все сюда далее нарежем наши запеченные перцы соломкой но если у вас нет запеченных перцев вы можете использовать свежие перцы. А как готовится запеченные перцы? Берете фольгу, добавляете свежие перцы, немного оливковое масло, соль перец по вкусу, один зубчик чеснока, немного веточек тимьяна и ставите при 180 градусах примерно 40-45 минут. Все, ничего сложного. И выкладываем наши перцы по бокам, а не на рыбку, чтобы наша рыбка испеклась. Далее берем картофель. Картофель у меня отварной. И выкладываем наш отварной картофель по бокам. Сюда добавим немного веточек тимьяна, чтобы она у нас была еще вкуснее. Все хорошенько посолим, все хорошенько поперчим. Добавим немного сухого белого вина, примерно 100 миллиграммов. И добавим немного оливкового масла. И отправляем этих красавиц в заранее разогретую духовку при максимальной температуре. У меня 270 градусов. Готовим порядка 20 минут. Итак, друзья, прошло 25 минут. И смотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, какая красота из самых доступных продуктов. Достаем вторую тоже. И достаем нашу рыбку. Вах, вах, вах, что это у нас тут творится? Смотрите просто на овощи. Убираем тимьян. Они сделали свою работу. Смотрите на это. И аккуратно выкладываем по бокам. И поливаем нашим вкусным бульоном. Далее берем свежие томаты, режем пополам и украшаем. И конечно же добавим свежий базилик. Берем самые маленькие, они более сочные и ароматные. Если мы добавим цедру лайма или лимона, блюдо уже по-другому будет играть. Ну что, друзья, что я могу сказать? Готовится очень быстро, готовится очень просто. И что самое главное, очень вкусно. Ну а я, как всегда, желаю удачи вам на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Если вам понравился этот рецепт, ставьте под этим видео лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. А я с вами прощаюсь. Приятного аппетита и до новых встреч.